Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать Space Engineers. В этом сезоне я никак, никаким образом не добываю, не копаю руду. Всем приятного просмотра. Итак, я начинаю писать скрипт, который будет работать у меня на базе, скажем так. Будет некая операционная система. Вот я уже... Запустил первую часть, она будет показывать мне данные по энергетике. Здесь у меня выводится пока что процент заполненности всех моих батарей. Видео, где я разрабатываю этот скрипт, я буду публиковать своем, на своем канале. Все ссылочки будут в описании к видео, также в подсказках. Я думаю, вы найти сможете. Для того, чтобы этот скрипт запустить, здесь у меня в текстовой панельке нужно добавить вот такую часть имени. Она идет константа. Ее посмотреть можно будет... Так будет быстрее. Ее посмотреть можно будет здесь вверху. Вот у меня есть две панельки, которые я вывожу. Это панелька с энергетикой и панелька админ. Здесь будут все данные администрации. Но пока что у меня там только количество батарей, которые я установил на базу. В дальнейшем что-то буду э, добавлять. Да, вот так вот сейчас уже выглядит моя база. Я сделал вот такой, такую платформу, куда припарковал машинку. Кстати, по высоте с коннектором, это полублок, она подходит, ну, прям даже идеально. И вот, что я думаю. У меня есть пиратский корабль. Пускать под я его сейчас э, уже не хочу. Я думаю его отремонтировать, может быть, немножко переделаю. И буду использовать его уже в своих целях. У меня адекватного транспортного даже корабля никакого нету. Так я хотя бы смогу передвигаться по, нормально по космосу, смогу полететь на планету и, наверное, так в ближайшее время и сделаю. Для начала мне нужно будет взломать все системы. Кстати, я тут посмотрел, если прописать здесь в панельке Remote Control, здесь все-таки есть удаленное управление, я думал его здесь нету. Но почему-то я его сейчас пока что найти не могу. Ну и сейчас я займусь взломом корабля. Если что подобное найду, я вам обязательно покажу. Долго искать не пришлось. Вот есть дистанционное управление и оно стояло сразу за программируемым блоком. Давайте его взломаем. Посмотрим, что у него там включено так где ремонт контрол так гироскопы гасители инерции автопилот здесь как видим по умолчанию был выключен хм. избегание столкновений режим полета хм. Точки GPS, это я могу их сюда установить. Ну, в целом, здесь мне, как бы, ремоут контрол не нужен. Я его в любом случае срезаю. И, насколько я понимаю, у меня все равно нету доступа к ускорителям. Давайте найдем какой-то ускоритель. М да, доступа к ним у меня все равно нету. И все ускорители здесь, э, скажем, запривачены. Так, военный он и ускоритель. Недостроенный его я поломал, получается, но взламывать скорее всего я корабль начну, ну именно с этих ускорителей. Вот корабль я уже отремонтировал. Ускорители, не знаю, разблокировались сами, когда я, скажем, перепилил половину из вражеских блоков, может быть, зависит от того, сколько блоков вражеских и сколько твоих, и они потом переходят в управление, не знаю. Тут нужно будет погуглить. Добавил немножко патриотизма в кораблик отремонтировал полностью. Он теперь полностью принадлежит мне. Я его припарковал здесь возле торговой станции, чтобы его не побило астероидами. И потом я сделаю для него уже на своей базе... Так, как где она? Уже на своей базе сделаю для него место для парковки. И посмотрим, что там будет. Давайте посмотрим, как сейчас работает наш скрипт. Хочу посмотреть, нормально ли дает прирост энергии нашей батареи. Ну, что-то дает. Может быть попробую вывести сюда, скажем, уровень заряда, который идет с учетом расхода энергии. Итак, корабль я отремонтировал. Теперь, что я хочу? Я хочу к этой базе поставить административный, ну, административную комнату, чтобы я туда мог вынести все вот эти панели. Поставить себе кровати, об, об, обустроиться немножко. И этим самым я немножко разгребу вот эту комнату. Не помню, говорил я или нет, я поставил сюда модули выработки. Золото и серебро я брал... Э, точнее, золото я брал, разбирая детали ионных ускорителей. Так, здесь у меня есть еще один сборщик. И после того, как я поставлю административную комнату, скажем так, комнату смотрителя, я думаю сделать, скажем, цех, куда я перенесу все промышленные сборщики. Больше я делать переработчики не буду, очистители, потому что они в целом мне и не нужны, мне одного с головой хватит. Руды-то у меня все равно довольно мало. Итак, комнатку я думаю вывести... В эту сторону не выведу. Можно будет. Давайте попробую комнату вывести я в эту сторону. Так. Куда у меня тут столько кислорода ушло. Если мне будет... Ну, кислородный бак мне в целом мешать не должен. Я его все равно срежу. Я не буду его хранить вот так на улице. И, наверное перенесу я его куда-то сюда внутрь. Давайте сразу я начну намечать нужные мне области. Так, вот так возьмем, вот так. Значит, здесь у нас вверху на этому да есть конвейерный выход. Я, наверное, сейчас сразу же Сюда где-то поставлю. Так, это я уберу. Э, кислородный бак. Ну. Пускай он даже будет стоять как-то так. Потом я его также перенесу. Кислородному баку. Давайте подведем трубы сразу же. И вот так. Перекачаю сюда весь кислород. Так, получается отсюда я уберу вот этот кислородный баллон. Здесь поставим административную комнатку. Получается, так, здесь средина где-то. С этой стороны, а она ассемблером закрыта, ничего, ассемблера тоже уберу, тогда временный проход я сделаю где-то тут, получается пол я наверное поставлю из колонн, а коридоры буду ставить из тех блоков, которыми я думаю мало кто пользуется, это коридоры. Так. Внутренняя.. Так, у меня ведь несколько должно быть. Так, ладно, пускай будет. Э, вот так. Я полагаю два блока коридора. Так, здесь придется делать либо ступеньку, либо куда-то перетаскивать водородный баллон. И скорее всего, я его тоже куда-то перетяну, и с учетом того, что он уже практически пуст. Так, у нас там 60%. Ладно, давайте включу, пускай работает генератор. Смотрите, довольно быстро пошли циферки расти. Так, это я срежу. Здесь поставим коридоры. Так, какие коридоры у нас тут есть? Коридор с окном. Пересечение, угол. Хм. Коридор с проемом, можно в целом его поставить сюда. Угол, коридор пересечения. А, повторяться пошло. Вот, у нас есть коридор с лампочкой. Давайте я поставлю один коридор с лампочкой. По идее, в скриптах он должен принимать интерфейсы наших ламп. Коридор 3, легкий, стена... Угол с окном. Давайте один с окном поставим. И один обратно с лампочкой, наверное. Хотя, я думаю... Здесь уже будет... Э, скажем, сама комната. Ой-ой-ой. Смотрите, метеорит сюда прилетел. Хорошо, что особо он ничего не побил. Да, нужно будет быстрее здесь делать крышку. Ладно, друзья, пока что я проварю то, что у меня есть. Перенесу вот эту всю беду. И потом начерчу саму комнатку. И потом начнем, когда я уже доделаю, начну произ... подводить к ней коммуникацию. Подключать конверные сети. А пока что работаем. Ну, получилось у меня что-то наподобие этого. И здесь я поставил угловые блоки внизу, чтобы было ну, как бы красивее. Поставил колонны, чтобы не казалось, что эта вся конструкция в воздухе висит. Кстати, баллон мне пришлось перенести с водородом. Я его сюда поставил. Потом со временем я думаю, что его все равно отсюда также уберу. Ну, немножко тоже покрасил углы этого здания. Давайте покажу, что у меня внутри получилось. Я здесь поставил еще такие окошки. Они, конечно, идут полублоком. И я думаю, что их здесь как-то заменю, либо поставлю по-другому, чтобы было все более красивее. Окна здесь поставил. И здесь можно будет потом как-то наблюдать, как распиливаются корабли. Правда, не особо видно. Панельку я сюда перетащил. Ну, возможно, даже еще одну панельку с админкой поставлю. Пускай будет. Итак, что я хочу сюда поставить? Нет, это много. Так, хочу я сюда поставить, давайте какой-то диванчик поставим, даже угловой можно, так, столы, кухня, туалет по-любому можно поставить, ну, оружейные полки всякие, стеллажи, нет, стеллажи мне здесь не понадобятся, где-то здесь в углу мне нужно будет потом в будущем поставить медблок. Где-то будет, наверное, в этом углу. Так, диванчик. У меня есть вариант углового дивана. Поставлю, наверное, его сюда. Э, вот так кровать диван угловой диван кровать давайте поставлю кровать сюда а внутренняя пластина нужна нужно все сюда поставил так кровать поставим сюда хм. Ее можно даже вместо какого-то блока поставить. Там окошечко даже есть. А ну давайте попробуем срезать вот этот блок и поставить туда кровать. Так. Опять. Так, хорошо. Здесь у меня будет э, кровать. Э, хорошо. Нормально даже получилось, не придется Я сюда что-нибудь ставить теперь Так Столы Я видел здесь есть угловые Столы один стол как-то сюда поставим. Я думаю, что мне пока хватит. Э, туалет, унитаз. Э, ванная комната. Э, ванная. Так, душ. Их, я так понимаю, можно куда-то Давайте сюда поставим какой-то душ. Здесь можно будет поставить, скажем, туалет. Так, туалет, унитаз, ванная. Смотрите, что в туалете, что в ванной есть унитаз хорошо а, ну, а ну. так Тут мне показалось что здесь окна какие то есть так опять провариваю это мне сейчас не нужно и стендов что у нас есть это у нас оружейная можно было бы где-то возле кровати а так поставить есть такая оружейная комната так, угловая оружейная обычные шкафчики так, пожалуй, здесь я обычные шкафчики поставлю оружейную стойку возле туалета поставить ну, давайте кукловая. Можно было бы куда-то сюда встроить. Как-то так. Ну и в целом на этом все. Э, получается, что медблоки здесь все-таки у меня поставить не получится э, давайте посмотрим что у меня здесь будет по поводу вентиляции, можно будет здесь какую-то трубу пустить да, наверное получится, здесь можно поставить конвейер ну давайте все это уберем это пока тоже можно поставить конвейер блоки вентиляции сразу предусмотреть предусмотреть под них место так конвейер вот здесь вентиляцию сразу же можно поставить тут И получается, что у меня здесь идет коридорчик, и дверь я здесь поставить никакую не смогу. Так, а... Хм. Так, тогда вместо этого прохода, думаю, что стоит поставить дверь. Что у нас там по дверям? Что у нас есть? Обычная дверь, раздвижная, сдвижная большая такая дверь люка но если на самом деле эту дверь ставить, тогда она нам нужно будет одно из окон убрать так, ну либо вот половина двери есть давайте попробуем вот это убрать половину двери сюда поставить и думаю, что пойдет давайте сейчас по-быстрому все это все это проварю ну, вот получилось что-то наподобие этого, знаете, я так смотрю довольно home. хорошо сюда вписываются вот эти все блоки, которые идут точнее все эти вещи, которые идут внутри блока и комнатку не загромождаю, и какой-то интерьер есть. Так, теперь что я хочу. Здесь у нас герметичность есть. Оно походу его начинает заполнять кислородом. Давление 0. Оно разгерметизацию давайте включим. Так, пока что мне ничего не нужно. Давайте посмотрим, что у меня там получается с... Теоритом. Ничего ли он еще мне не разбил. Смотрите, какое у меня уже тут поле идет. Э, скоро совсем невозможно будет здесь пройти спокойно. Теперь я хочу... М -м -м, начать строительство еще одной комнаты. Ну, больше не комнаты. Это уже будет производственная секция и я наверное пойду в эту сторону нужно будет придумать куда убрать все вот эти блоки наверное даже под землю можно будет спрятать ну, наподобие скажем как вот тут да дыру нужно будет эту заделать так соберем мусор э и туда я хочу перетащить в ту комнату уже, скажем, все, что мне здесь не нужно. Это я промышленные сборщики уберу. Я там отдельно сделаю там около четырех сборщиков, чтобы они работали. Надеюсь, у меня хватит ресурсов на нормальный метод SEC. Ну, в целом у меня довольно много компонентов ионных ускорителей все получится давайте я сейчас э, за кадром э, намечу свою комнатку и потом будем расставлять уже там э, все остальные блоки вот я сделал небольшой каркас на это не обращайте внимания это я потом уберу когда буду перед перетаскивать куда-то. В этой коробке я ее делаю высотой в 3, потому что, получается, если посмотреть на сборщики, где они у нас тут, вот обычный сборщик, на него по бокам ставятся, ставятся расширители, вот эти модули. То есть он в общем забирает на 3 и если посмотреть на промышленный сборщик он за он уже будет побольше потому что э, раз два три и внизу ну посмотрим для этого я думаю что, э, ну, можно будет э, срезать блоки с пола это не совсем-то проблема так где у меня водород это мы выбрасываем эй водород э, вот так так изначально нужно наметить что то в последнее время игра пролагивать довольно таки сильно начала Давайте наметим здесь конвейер. Также на него так поставим э, сборщик. Так. Вроде бы нужны остальные пластины на него. М да. Э, сборщик. Вокруг него будут э, разные модули. Э -э, также сюда ставим. Шесть. Сборщик. Ну, в целом еще третий влезет сюда посередине. Я думаю, что можно будет так поставить еще сюда. Давайте здесь один. Здесь. И сюда еще два сборщика. Э, получится здесь еще проход можно будет сделать в эту сторону и в эту сторону. И мостик я сделал в длину в три блока, что э, позволит мне, не знаю, сделать еще какое-то разветвление. Может быть я э, коридор какой-то пущу. Ну это посмотрим. Э, Конвейерная система у меня будет э, проходить вот здесь. Ну, получается, здесь нужно будет конвейеры поставить. Так, полный инвентарь. Э, получается, э, даже не там. Э, вот тут. Здесь правильно даже сделал. То в целом везде правильно поставил. И один еще будет здесь. В итоге у меня получится 5 сборщиков. Получается 2 смогут спокойно себе работать. Либо же... 3 буду себе работать в обычном режиме и два будут у меня постоянно что-то разбирать но я не думаю что постоянно мне нужно будет что-то разбирать ну пожалуй на этом все это я уже буду все делать за кадром в следующем видео вы уже увидите как это все будет выглядеть на этом я с вами буду прощаться всем спасибо за просмотр если видео понравилось ставьте лайки